Идеальная жизнь блогеров. 10 миллионов рублей за одну пощещенную кроссовку по твоему смешному лицу. За одну. Требовательные родители. Отправная точка. Любого успеха это желание. Мадик, нужно что-то хотеть. Что ты хочешь? Беспредел. 228. Поход, до да. Дистанцию держим. Это не моя. Домашнее насилие. Вас убили! Нет! Вас не убили! Вот убьют, тогда приходи. Сексизм. Запомни, Петя. Сумны женщины. Счастье не построить. Бесит сериал, от которого трясет. Хватит снимать, бесит.